Привет-привет всем! Для тех, кто хочет сэкономить на покупке смартфона, AliExpress ⁇ это лучший вариант. Иногда бывает, что радость от нового телефона заканчивается скоро. А еще бывает, что покупатель вообще не получает то, за что он заплатил. Мошенников хватает везде. Администрация AliExpress активно с ним борется. Но если мы будем знать некоторые нюансы при покупке, тогда с большой вероятностью разочарование нам не будет ожидаться. Как говорится, переженного вдруг пережет. Следуйте моим инструкциям, и у вас есть шанс с большой вероятности обезопасить себя от неудачной покупки. Перед покупкой надо обязательно проверить, надежен ли продавец. Посмотрите на его рейтинг. Почитайте отзывы, поприясните, давно ли он занимается продажей гаджетов. Можно все это повторить вместе со мной или стреляйтесь самостоятельно, это не важно. Главное тут принцип. У меня внизу есть скелерированные ссылки, по которым я сам покупаю на AliExpress. Переходим и вбиваем в поисковую форму название по телефона, который мы хотим купить. Отсортируем по заказам и определяем, у какого продавца самые большие продажи. Так определились и видим, что у этого продавца самые большие продажи. Почему? Потому что многие предпочитают покупать у этого продавца. У него самая низкая цена, или по каким-то критериям покупатели считают, что он самый надежный продавец. На что мы должны обратить дальше внимание? Чего мы должны опасаться при покупке? Первое. Это отсутствие глобальной прошивки. Ищем название или описание телефона перед покупкой информацию о наличии глобальной прошивки. Если таких сведений не нашли, лучше присматриваться к другой модели. Так, например, у этого телефона прямо в названии написано, что глобальная прошивка есть. А у этого телефона в названии не написано. Но в описании можно увидеть, что в русский язык в присутствует, но нет испанского языка. Испанский язык нам ни к чему не нужен. Второе. Неизвестные китайские бренды тоже желательно обойти. Приобретая телефоны марки Xiaomi, Samsung, Huawei или других неизвестных брендов, покупатель может быть более или менее уверен в том, что гаджет будет работать хорошо. Третье. Восстановление гаджета премиум-сегмента тоже не рекомендуется. Нередко на Алиэкспресс продавцы предлагают, скажем, iPhone 8 за какие-то 8-10 тысяч рублей. При этом пишут, что гаджет оригинальный. Прошивка глобальная. Да, и рейтинг у продавца довольно высокий. Но так те, чего обычно стоят восстановления от ремонтирования телефона известных брендов. Четвертый, на что мы должны обратить еще внимание. Проблемы с карантинным обслуживанием. Телефон та же самой качественной модели известного производителя может вести из строя. В случае покупки телефона в российском магазине почти всем дают карантин на какой-то срок. А вот со смартфонами с AliExpress Telev обстоит сложнее. В основном не дают гарантию, или некоторые предлагают карантинное усложнение за отдельную плату. Эту информацию нужно уточнить при покупке телефона в описании. Если про гарантию ничего не написано, значит гарантию вы не получите. Пятый – это доставка. 101% из гарантий все-таки не существует, что вы получите свой смартфон. При покупке должны обратить внимание, какой максимальный срок доставки у продавца и следить в течение этого времени. Если при истечении этого времени вы не получится ваш товар, сразу нужно открыть спор. Есть такая кнопка в вашем кабинете. Когда ведь разберется или не разберется и через несколько дней Алиэкспресс автоматически вернет вам деньги. Следуйте за этими правилами и в большой вероятности путаться с от нежелательной покупки. Скоррелирование сети на телефоне и магазине из Китая вы можете найти внизу под видео, следуя по ним и можете осуществить безопасные покупки. Удачи вам!